КБМ, коэффициент бонус-малус, эти волшебные слова, которые становятся так важны, важны для каждого автолюбителя, когда приходит время страховаться. В этот момент часто водитель сталкивается с тем, что у него нет скидок по странному стечению обстоятельств, и он посопротивлявшись соглашается и страхует так, как есть, и начинает свои скидки копить заново. Скидки формируются таким образом. Каждый год водитель, управляя автомобилем, не совершает ДТП, не совершает никаких либо нарушений, он накапливает 5% к своему полюсу каждому следующему году страхования. То есть каждый год, с учетом того, что водитель есть без аварийно, он имеет возможность сэкономить при уплате следующей страховой премии 5% каждый год. Максимальная скидка, она составляет 50% от цены полиса, и максимальный класс 13 А у вас он такой, Но причины потери скидок, они достаточно просты, и чаще всего банальны. Но хотелось бы уточнить, в данном блоке мы говорим о тех людях, которые реально потеряли скидки, это не те люди, которые были виновниками в аварии, и либо а, разошлись по обоюдке, как говорят в простонародье. Поэтому будьте внимательны. Здесь мы обсуждаем ту тему, которая касается именно потери скидок по непонятным обстоятельствам. Потому что попав в аварию, а, вы будете ездить с повышающим коэффициентом, то есть у вас будет полис стоить дороже на порядок. Два года у вас будет, как говорится, откатываться коэффициент повышающий, а потом вы начнете с третьего коэффициента третьего класса аварийности. Первая причина, чаще всего, которая бывает, встречается, это ошибки, допущенные агентом, менеджером при заключении полиса ОСАГО. А в чем выражается чаще всего ошибка? Это, во-первых, ошибки в фамилиях Ковалев, Ковалев, Ковалев, Ковалев. То есть достаточно простые ошибки, допущенные в фамилиях. Именно в фамилиях водителей, которые допущены к управлению. Ну, то есть мы говорим о вас. Следующая ошибка. Это ошибка в дате рождения вашей. Еще следующая ошибка. Это если есть буквы в водительском удостоверении, это переход с русского на английский. То есть, например, старые серии были, например, в том же Омске 50ВА. Достаточно писать на английском БА, ну, как читается, а выглядеть оно будет в а. Все, это ошибка, которая будет потом при учете начисления скидок влиять на коэффициент, который будет к вам применяться. И следующая ошибка, это очень частая ошибка. С ней сталкиваются те люди, которые просто приходят в свою компанию, в которой постоянно из года в год делают, сталкиваясь, продлевая полис, они сталкиваются с тем, что у них нет скидок. Но чаще всего, и чаще всего, это ошибка операционистов, которые после того, как агент оформил, либо менеджер оформил, они передают на внесение их в систему. Там работают операционисты, обычные люди, которые получают зарплату от количества внесенных полисов в систему, а не от качества. И очень часто сталкиваешься с тем по работе, что... Ты проверяешь полис, у тебя внесен человек так, а в имени, в системе, например, допущена ошибка в имени, хотя бы в одной букве. И этого достаточно для того, чтобы потерять скидки. Причина – это любимый разгострах, как я всегда называю. Причина в том, что в 2014 году по непонятным причинам, достаточно огромному количеству населения, скидки были просто обнулены. Простите, но это факт. Следующая причина. Она банальная и проста. Это банальный недостаток времени, либо лень самих владельцев автомобилей. Связано это со сменой прав, со сменой фамилии, чаще всего у женщин. Все эти изменения, если они происходят в период страхования, они должны быть отражены в полюсе, никак не по-другому. Получается ситуация, если вы не вносите эти изменения, то вы фактически... Э Получаете то, что получаете, приходя с новыми правами на следующий год страхования. Ваши скидки равны фактически нулю. И работая достаточно давно, я сталкиваюсь с тем, что в большинстве компаний, те программы, с которыми мы работаем, я работаю страховым агентом, сталкиваюсь с тем, что они не учитывают старых прав, старых прав, работая с программами Росгостраха, компании Надежда, Верно, Макс, ВСК. Единственная программа может учесть одновременно старые и новые права это в альфа Поэтому все изменения, которые происходят с вами, с правами сменой прав, потому что права 10 лет, они, потом они должны быть обязаны, вы должны их сменить. Обязаны. Смена фамилии у женщин если она происходит в правах, будьте добры, придите, внесите эти изменения. Потому что потом в дальнейшем вы столкнетесь с тем, что ваши скидки будут просто не найдены. И любой агент, любой агент будет рад этому событию, потому что он получит большее комиссионное вознаграждение, так как вы заплатите большую премию при страховании. Поэтому будьте внимательны. Но все это не смертельно. И Вся ситуация, любая ситуация, она поправима. Два способа, как восстановить вам скидки, если все-таки вы столкнулись с тем, что вы их потеряли. Первый способ, он самый долгий. Это долго и упорно звонить и писать на сайт РСА. Чаще всего вся эта процедура занимает от двух до трех месяцев. Причем от такого количества звонков и ожиданий в очереди при звонке по телефону, песня, которая там играет, периодически ты ее потом начинаешь в быту напивать. И чаще всего такие сроки огромные, они связаны с тем, что RSA, получая через свой портал, получая письмо от вас с жалобой, оно направляет его в компанию, на которую вы жалуетесь конкретно с учетом того, что компания не применила в отношении вас скидку, злополучный КБМ. Компания получая, отрабатывает там есть сроки, передает в подразделение, которое занимается автострахованием. Автострахование подразделения передает подразделение, которое заключило полис. И так по цепочке все это занимает достаточно большой период времени. И очень часто и вероятны возможности потерять ваше обращение на какой-то из цепочек. Поэтому этот способ, он долгий и очень проблематичный. Я этот способ проходил. Это нервы, это время и много-много-много проблем, связанных с тем, что ожидание порой на телефонной линии занимает порядка 30 минут. Способ Более легкий. Который позволит вам реально восстановить скидки, для того, чтобы этот способ осуществить, вам нужно несколько действий. Во-первых, вам нужно заключить полис действующий, по которому будет видны, что в отношении вас не примены скидки. Второе действие. Заходите на портал компании, с которой заключили действующий полис. И там находите вкладку обратная связь. И чаще всего там достаточно простая форма заполнения, которая от вас потребует только наличие электронной почты и сканера. Потому что все документы, которые передаются, они должны быть в электронном варианте. Чаще всего я рекомендую это делать через портал Росгостраха. Почему через портал Росгостраха? Потому что действиями Центробанка Росгострах уже, так сказать, адресирован. Настолько, что чаще всего скидки они восстанавливают в течение 2-3 дней. Этот способ более действенным, поэтому ниже в комментарии будет ссылка на портал РГС. Далее я укажу пошагово, как умею, конечно, укажу пошагово, как сделать обращение для восстановления скидки к БМ. В комментариях пишите свои вопросы. Если у кого-то что-то не получается, подскажу. Чем смогу, тем помогу. Главное плюс этого способа в том, что вам в принципе никаким образом не надо посещать офисы, ругаться там, выяснять отношения. Все это делается фактически через электронную почту, то есть, пользуясь наконец-то благами 21 века. В следующем выпуске я расскажу вам, как, помимо того, что восстановить скидку, как вернуть излишне переплаченную премию. В той ситуации, если выяснится, что у вас неправильно примена скидка в этом полисе, в данном. Поэтому подписывайтесь на канал, всегда вам рад, всегда готов вам помочь.